Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». Сегодня я хочу рассказать вам о том, как предотвратить образование морозобоин на деревьях и что делать, если, не дай бог, они все-таки появились. Что же такое морозобоина? Морозобоина – это растрескивание коры на стволах деревьев, вызванное резкими перепадами температур в дневное и ночное время. И это чисто физический процесс. В феврале-марте месяце когда день уже довольно-таки длительный, а солнце все чаще и больше светит, темная кора деревьев легко нагревается под солнышком. Вот. Она, естественно, расширяется, как мы все помним, физику при нагревании. А ночью температура иногда опускается настолько резко, что нагревшаяся кора и древесина начинают сжиматься. Но кора всегда сжимается быстрее, чем сердцевина, древесины дерева. И как следствие из-за этого быстро сжимается кора, она лопается. Появляются узкие, продольные трещины, очень глубокие. Иногда морозобоины могут быть настолько серьезными, что трескается даже древесина. Я видела морозобоины длиной до метра на старых деревьях. И основная причина была именно перепады температуры. Кстати, Кора может трескаться не только в феврале-марте месяце, но даже в мае, когда бывают возвратные заморозки. Днем воздух прогревается до плюс 15 градусов и выше, а ночью падает иногда до минусовой температуры. И вот именно в такие моменты риск получения разрыва коры максимальный. Так что сделать, чтобы морозобоин у нас не появлялась? Убрать главную причину, а именно – Нагревание предотвратить, нагревание коры. Как это сделать, я думаю, все вы знаете. Это покраска деревьев. Белый цвет, как вы знаете, и не только белый цвет, любые светлые оттенки всех цветов, они отражают солнечный свет, не дают нагреваться поверхности, которую они покрывают, благодаря чему кора деревьев не нагревается сильно, не растягивается, не расширяется под ярким февральским солнышком. И ночью, соответственно, сжиматься ей так сильно не придется. Краска желательно должна быть очень стойкой, чтобы ее не смывала водой. Поэтому я советую вам отказываться от обычных меловых Побелок, особенно если в них нет клеющего состава. Такие побелки легко смываются в течение нашей дождливой зимы, и к весне дерево приходит уже, извините, без покраски и совершенно незащищенное. Если же вы не успели сделать покраску вовремя, если же перепады температур были очень серьезными и на ваших деревьях, не дай бог появилась морозобойна, не откладывая, Дезинфицируйте появившуюся трещину 3-5% раствором медного купороса, бордоской жидкости, любого медсодержащего препарата. Аккуратненько зачищайте края образовавшейся трещины при помощи садового ножа. Не должно быть разлохмаченных краев, не должно быть потрескавшихся краев. И накладываем стяжки. Ваша задача не допустить дальнейшего развертывания коры, разворачивание, которое наступает весной, когда начинается активное сокодвижение. Кора начинает расти и рану буквально разворачивает во все стороны, как будто дерево стоит на распашку. Это очень опасно. Под этим напряжением кора все больше отслаивается, дерево теряет влагу, теряет силы и очень быстро либо засыхает, либо через открытые раны попадает инфекция. Если же мы Сразу займемся лечением, как только обнаружили морозобойну. Вы не только предотвратите заражение болезнями, но и сохраните жизнь и здоровье дерева. Итак, мы накладываем стяжки, либо плотно связываем в нескольких местах ствол. Рану обязательно заделываем садовым бальзамом, варом, либо глиняной болтушкой. Многие скажут, где зимой взять глину? Оставьте тогда это на весну, когда сможете ее выкопать, либо приобрести. А сейчас, пока лежит снег, ограничьтесь садовыми бальзамами, садовой краской, обязательно с содержанием фунгицидов и обязательными стяжками. Не позвольте раскрыться морозобоинам больше. И уже весной, когда начнется активное сокодвижение, приступайте к хирургическому, так сказать, лечению. Дереву, которое перенесло морозобоину, обязательно нужна хорошая поддержка. Это значит своевременный полив, это значит подкормки по листу, обязательно содержание микроэлементов и обязательно биостимуляторы, такие как эпин, циркон и другие, которые помогут дереву восстановить свои силы, стимулируют нарастание новой ткани, и через какое-то время это морозобоино затянется. И они будут вам напоминать только тонкий узкий шрам на стволе. А дерево сохранит свое здоровье еще на долгие-долгие годы. Я надеюсь, что в будущем сезоне, в новом сезоне, таких неприятностей в вашем саду не будет. И мы разобоины обойдут ваши деревья стороной. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. И до новых встреч в новом сезоне, в новом саду. С вами всегда Процветок.